Уважаемые участники съезда, слово предоставляется избранному президенту Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Уважаемый Владимир Владимирович и Борис Вячеславович, уважаемые делегаты и гости съезда, дорогие коллеги. Прежде всего хочу поблагодарить партию «Единая Россия» Всех вас за поддержку моей кандидатуры в ходе выборов президента Российской Федерации. Сегодня здесь находятся руководители регионов, муниципальных образований, общественные деятели, активисты и сторонники «Единой России». Благодарю еще раз вас и всех граждан страны, Кого вы представляете на этом съезде? Без сомнения, партия очень многое сделала, чтобы выборы прошли достойно, солидно и успешно. Сегодня мы вместе продолжаем решать задачу обеспечения преемственности и обновления демократической власти в нашей стране. Вы знаете, преемственность и стабильность обновление и инновационное развитие в целом это ключевые принципы государственной политики на предстоящие годы. Очевидно, что они должны служить главной цели улучшению качества жизни наших граждан, обеспечению безопасности жизни в нашей стране. Это приоритет номер один в нашей с вами практической работе. Для меня очевидно, дальнейший рост благосостояния людей и укрепления нашей страны возможны только в случае, если политические решения будут приниматься на основе современных представлений о национальных интересах, об экономическом развитии, об общественных ценностях и о государственном управлении. Представлений, выработанных в результате содержательного публичного обсуждения, и в этом смысле я считаю весьма полезной поддержанную съездом инициативу по активизации внутрипартийных дискуссий и диалогах с экспертным сообществом, привлечение к доработке и реализации стратегии развития до 2020 года профессиональных объединений и представителей деловых кругов, научных и некоммерческих организаций. Все это полностью отвечает духу сегодняшнего времени. Кроме того, современная российская демократия нуждается в укреплении самостоятельности всех ветвей власти – судебной, представительной и исполнительной. О первой, о судебной власти, мне уже доводилось высказываться, сейчас и Борис Вячеславович об этом говорил, убежден в этом направлении, нам с вами еще предстоит серьезно поработать. И в свое время мы еще отдельно вернемся к этой теме. Что же касается законодательной и исполнительной власти, то сегодня мы можем сделать конкретный, практический шаг к более полному раскрытию заложенного в Конституции России политического потенциала правительства и федерального собрания. Борис Вячеславович Грызлов предложил президенту России Владимиру Владимировичу Путину встать во главе партии «Единая Россия». Считаю это предложение и логичным, и своевременным. Согласие президента позволит усилить партию и вместе с тем укрепить сотрудничество законодательной и исполнительной властей на федеральном уровне. Откроет перспективу формирования правительства России, опирающегося на парламентское большинство. Вы знаете, что после вступления в должность президента Российской Федерации я буду предлагать кандидатуру Владимира Владимировича Путина на должность председателя правительства России. И... и если учесть, что у «Единой России» 315 голосов в Государственной Думе, и кроме того большинство в законодательных собраниях почти всех субъектов Российской Федерации... Реализация этого предложения приведет к образованию консолидированной и действительно мощной политической силы, такой силы, которой у нас никогда не было. И эта сила сможет гарантировать осуществление амбициозных планов по модернизации экономики, социальной сферы и гуманитарной сферы нашей страны. Руководством «Единой России» мне было предложено вступить в партию. Я высоко ценю и благодарен всем, кто сделал мне это предложение. Безусловно, «Единая Россия» — это, по сути, партия моих единомышленников, идеологически очень близкая мне партия. Но пока непосредственное участие, в ее деятельности, я считаю для себя преждевременной. Убежден, что после моего избрания главой государства было бы правильно оставаться вне прямой принадлежности к одной из политических партий. Еще раз повторю, предложение, чтобы Единую Россию возглавил Владимир Владимирович Путин, вполне логично. Именно президент инициировал создание партии в 2001 году, на базе нескольких общественно-политических движений. Именно его поддержка не раз оказывала решающее влияние в ходе выборов в Государственную Думу, да и, по сути, в другие представительные органы власти. И позволила Росси... Единой России два раза получить конституционное большинство в высшем законодательном органе власти. Президент Путин по сути, уже давно является неформальным лидером партии. Убежден, что оформление лидерства Владимира Владимировича в Единой России усилит взаимодействие правительства и федерального собрания, послужит укреплению и развитию основных демократических институтов нашего общества. И, что немаловажно, подтвердит последовательность государственной политики, которая уже не первый год прямо нацелена на повышение качества жизни граждан нашей страны. И это самое главное. Спасибо. Уважаемые делегаты и гости съезда, Слово предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые делегаты, гости съезда, дорогие друзья, сегодня в этом зале Присутствуют ученые и инженеры, врачи и преподаватели, бизнесмены, рабочие, деятели искусств, журналисты, военнослужащие и строители, рыбаки, работники сельского хозяйства, пенсионеры, молодежь, представители различных общественных организаций всех регионов, всех народов России. На первый взгляд, очень разные люди. Но всех нас объединяет любовь к России, стремление сделать ее еще краше, могущественнее, а жизнь наших граждан достойной и благополучной. И это значит, что сегодня здесь собрались единомышленники. В свое время «Единая Россия» была задумана и основана как политическая организация, призванная консолидировать ответственные, конструктивные силы российского общества, собрать вместе, вовлечь в созидательную работу всех, всех, кто не мог мириться с развалом и деградацией экономики, социальной сферы, государственной системы и демократических институтов, кто искренне хотел, чтобы Тысячелетняя история нашей с вами страны, нашей с вами Родины не была закончена, чтобы она продолжалась. Чтобы наша Родина стала конкурентоспособной, комфортной для жизни, уважаемой мировым сообществом. Стала свободной страной свободных людей. Прошло почти семь лет. И теперь можно сказать определенно. Партия в основном удалось обеспечить объединение и сотрудничество самых различных социальных групп. Партия доказала, что она работает в интересах России, в интересах ее граждан, в интересах успешного будущего нашей страны и нашего народа. Совместными усилиями миллионов людей были созданы условия для выхода из всеобъемлющего кризиса, для нанесения сокрушительных ударов терроризму, для самых первых, самых робких, может быть, пока, но существенных шагов по преодолению массовой бедности, модернизации инфраструктуры, переоснащения вооруженных сил. Для построения фундамента инновационной экономики, проведения активного и независимого внешнеполитического курса, направленного на укрепление позиций нашей страны в мире. И, убежден, и я абсолютно убежден, что без вашего активного участия, без вклада «Единой России» в решение всех этих задач, в это наше общее дело – не было бы ничего, что можно считать положительными достижениями прошлых лет. Уважаемые коллеги, на предыдущем восьмом съезде Единой России вы помните, я говорил о том, что по истечении срока президентских полномочий буду готов активно участвовать в политической жизни страны, в том числе в том случае, если Единая Россия победит на. Выборах в Государственную Думу, а новым президентом страны будет избран человек, с которым можно было бы работать в паре. Единая Россия на выборах победила, с чем я вас и поздравляю еще раз и еще раз благодарю избирателей, граждан страны за то, что они оказали нам такое доверие, а президентом России избран Дмитрий Анатольевич Медведев, тот самый человек, которого я и рекомендовал стране и избирателям России. Потому мною принято его предложение, поддержанное Единой Россией и другими партиями, и предусмотренные Конституцией сроки возглавить правительство Российской Федерации. В 1999 в 2000 годах, мне уже была оказана честь работать премьером. И мне известно, что эта работа требует повседневных консультаций с депутатским корпусом. Помощи. Это требует помощи сторонников в федеральном собрании. Требует полного погружения в текущие хозяйственные и административные вопросы. Руководителю правительства не обойтись без постоянных и всесторонних контактов с регионами общественными объединениями, профессиональными союзами, экспертными группами, непосредственно с гражданами страны. И здесь организационная структура партии может стать и важным инструментом влияния, и, что не менее важно, инструментом обратной связи. Как я уже не раз говорил, и сегодня мое мнение на этот счет тоже не изменилось, главе государства, каковы бы ни были его политические симпатии, Возглавлять одну из партий считаю нецелесообразным, и здесь я полностью с Дмитрием Анатольевичем Медведевым согласен. Что же касается председателя правительства, то лидерство в партии главы исполнительной власти – это цивилизованная, естественная Традиционная для демократических государств практика, слаженная работа правительства и парламентского большинства дает возможность успешно решать задачи развития экономики, улучшения качества здравоохранения и образования, повышения доходов населения, укрепления обороноспособности нашего государства. Поэтому я с благодарностью принимаю предложение членов партии и ее руководства. Спасибо вам большое. Спасибо. Готов взять на тебя дополнительную ответственность и возглавить Единую Россию. Спасибо. Спасибо. Вместе с тем, я уже говорил об этом раньше, хочу повторить. Предлагаю следующее. Во-первых, такое решение съезда, если оно состоится, должно получить Силу должно вступить в силу после того, как избранный глава государства вступит в должность. И, соответственно, с вашего покорного слуги, с меня, эти полномочия будут сняты. И второе. Просил бы Бориса Вячеславовича Грозлова и дальше координировать всю текущую деятельность партии. Третье. Партия, как уже не раз говорил, должна реформироваться. Собственно говоря, сейчас это и происходит на наших глазах. Она должна стать более открытой для дискуссий и учета мнений избирателей. Должна быть разбюрократизирована полностью, очищена от случайных людей, преследующих исключительно личные цели и личные выгоды. Она призвана активнее работать с молодежью, интеллигенцией, предпринимателями, рабочими, тружениками села. Помогать продвижению во все сферы общественной жизни самых одаренных, энергичных, порядочных профессионалов. Дорогие друзья, времена меняются. Впереди много нового, много интересного. Обновляются все структуры нашего общества, и политическая система российского государства должна развиваться адекватно этим переменам. Неизменно только одно, и, пожалуй, главное, стремление людей к достойной жизни и свободе, к справедливости и процветанию. Наш долг всемерно способствовать достижению именно этих целей. В этом коренной смысл всей нашей с вами совместной работы. Спасибо большое за внимание. Уважаемые делегаты съезда, на вчерашнем заседании нашего съезда мы приняли решение о внесении изменений и дополнений в устав партии «Единая Россия» и приняли устав партии в новой редакции. Вчера же, то есть 14 апреля 2008 года, новая редакция устава партии «Единая Россия» была зарегистрирована федеральной регистрационной службой и вступила в силу с момента регистрации. С момента вступления в силу новой редакции устава партии лицо, избранное председателем партии ранее, в порядке предусмотренным уставом партии предыдущей редакции, наделяется полномочиями председателя высшего совета партии сроком на четыре года. В соответствии с пунктом 7.1 устава нашей партии, съезд вправе учредить высшую выборную должность председатель партии, еще раз обращаю внимание, указанная должность, Учреждается съездом. Председатель партии является высшим выборным лицом партии и избирается съездом партии сроком на четыре года. В связи с этим вношу предложение девятому съезду партии об учреждении высшей выборной должности председатель партии. Ставлю вопрос на голосование. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Спасибо. Кто против? кто воздержался, принимается единогласно. Уважаемые делегаты и гости съезда, на основании только что принятого решения вношу предложение девятому съезду партии об избрании Владимира Владимировича Путина, председателем Всероссийской политической партии «Единая Россия» с наделением полномочиями высшего выбранного лица партии 7 мая 2008 года. В соответствии с уставом решение принимается открытым голосованием. Счетная комиссия съезда приготовится к подсчету голосов. Ставлю на голосование. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Спасибо. Кто против? Кто воздержался? Решение принято единогласно. Уважаемые гости и делегаты съезда, разрешите поздравить Владимира Владимировича Путина. Уважаемые делегаты и гости съезда, слово предоставляется председателю партии «Единая Россия» Владимиру Владимировичу Путину. Дорогие друзья, я благодарю вас за принятое решение. Обещаю, что буду делать все, чтобы укреплять влияние и авторитет партии, использовать ее возможности в интересах развития страны. Вновь избранному президенту России, партии, ее сторонникам, всем нам предстоит еще очень много сделать вместе. Расслабляться нельзя. Страна продолжает движение вперед, и мы продолжаем работать, чтобы выполнить все обязательства, взятые нами перед народом России. Чтобы каждый человек в нашей стране уже сегодня жил лучше. Чтобы он уверенно смотрел в будущее. На этом новом этапе, когда идет общественное обсуждение и доработка предложенной мною стратегии развития страны до 2020 года, становится еще более очевидным, что размах и амбициозность наших планов не являются следствием чьих либо капризов или досужих фантазий. Это в прямом смысле слова вопрос будущего российской нации. Нам нужно пробиться в пятерку крупнейших экономик мира, о чем говорил Борис Вячеславович Грызлов. Не потому, что это престижно, либо просто почетно, а потому, что быстрое движение вперед – это, наверное, единственный способ сохранить целостность и независимость столь огромной и богатой природными ресурсами страны, как наша. Мы должны добиваться интеллектуального и технологического превосходства в конкурентной борьбе. Делать это мы должны, чтобы в мировом разделении труда наши граждане могли выполнять самую высококвалифицированную и самую высокооплачиваемую работу. И потому сегодня, сегодня нам даже в большей степени, чем раньше, нужны консолидация политических сил и духовное единство нашего народа. Нужна ответственная власть, эффективная и слаженно работающая на всех уровнях и действующая как единый организм, действующая от имени большинства, но в интересах каждого российского гражданина, в интересах всего общества России. Спасибо вам за поддержку. Уважаемые делегаты и гости съезда, все вопросы повестки дня съезда рассмотрены. Девятый съезд политической партии «Единая Россия» объявляется закрытым.